Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Юрий Пузыревский и у меня для вас есть хорошая новость. Сегодня я открываю новый плейлист, новую ветку своего канала, которая будет посвящена развитию эмоционального интеллекта. Смотрите, друзья, на сегодняшний день есть очень много людей, которые хотели бы научиться управлять эмоциями. Но эти люди не совсем отдают себе отчет том чем же им собственно хотелось бы управлять если задать человеку вопрос а что такое эмоции в ответ вы услышите эмоции ну это это чувство эмоции ну это вот когда человек психует и так далее чем же вы хотите управлять если вы не можете это назвать скорее всего если не знать что такое эмоция управлять ей невозможно давайте условимся на том, что понятие эмоция то, тот смысл, который я закладываю в понятие эмоция, это такой краткосрочный импульс который происходит в нашем теле да, это некая реакция нашего организма на то, что происходит во внешней среде, либо, внаш, либо в нашем внутреннем мире. И исходя из этого определения мы будем строить все повествование на моем канале по поводу эмоционального интеллекта так как я являюсь адептом научной концепции и вот друзья Поставьте, кстати, плюсики в комментариях, если вы хотите, чтобы я развивал эту тему. Хотя я все равно буду развивать эту тему, вне зависимости от того, поставите вы плюсики или нет. Но если эта тема вам интересна, пожалуйста, что-то э, отметьте в комментариях под этим видео. Давайте следующий момент... Мы вот что еще обозначим. Где живут эмоции? Эмоции живут в нашем теле, потому что эмоции это реакция. Давайте договоримся, что эмоции это реакция нашего организма на какие-то внешние стимулы. И давайте проведем небольшой эксперимент. Все люди стремятся сразу управлять эмоциями. Но опять же, я возвращаюсь к тому, что сказал несколько минут назад. Это то, что если мы не знаем и не можем назвать, что это, то мы этим, скорее всего, управлять не можем. В научной концепции есть четыре ветви, четыре навыка, которые стоит развивать под эгидой, так сказать, эмоционального интеллекта. Первая ветвь – это идентификация и распознавание своих эмоций и эмоций другого человека. Вот если вам сейчас задам вопрос, какую эмоцию вы сейчас испытываете, а эмоции люди испытывают в принципе всегда и постоянно, скорее всего вы задумаетесь и возможно даже не сразу найдете ответ на этот вопрос. Вторая ветвь эмоционального интеллекта. Это использование эмоций, это то, как мы имеем какую-то эмоцию и под определенную эмоцию мы можем подобрать какую-то эффективную, наиболее эффективную задачу. Третья ветвь эмоционального интеллекта это понимание эмоций, это понимание причин эмоций и понимание следствий эмоций. И уже только четвертый ветвью идет управление эмоциями потому что если мы эмоцию не можем распознать если мы ее не можем назвать то мы ей соответственно и управлять тоже не можем а что нужно для того, чтобы эмоцию идентифицировать, для того, чтобы эмоцию каким-то образом распознать? Наверное, нужно пройти какой-то процесс осознания. Чтобы пройти процесс осознания, нам нужно две вещи всего. Первая вещь – это обратить фокус своего внимания. Вот Вы можете сейчас, находясь в своем пространстве, обратить внимание на какой-нибудь предмет на какой-нибудь предмет вот у меня допустим это такой вот кубик и я сейчас до того времени как я обратил внимание на этот кубик я его не осознавал то есть он в пространстве был но он мной не осознавался и когда я обратил на него внимание я его как бы начал осознавать но осознавать я его в полной мере начал только тогда когда дал название этому предмету то же самое и вы когда вы сейчас проведите этот эксперимент найдите какой-нибудь предмет в вашей комнате обратите на него свое внимание и назовите этот предмет поздравляю вас вы прошли процесс осознания этого предмета то есть вы его идентифицировали то есть вы его увидели и вы его назвали то же самое происходит с эмоциями когда я сейчас вас попрошу еще раз обратить внимание на то какую эмоцию вы сейчас испытываете для того чтобы ее осознать вам нужно обратить свое внимание в свое тело и дать этой эмоции какое-то имя какое-то название и поздравляю вас если вы сейчас смогли дать Имя или название той эмоции то вы ее распознали и уже исходя из этой информации то есть вы допустим осознали эмоцию спокойствия или допустим вы осознали эмоцию страх или эмоцию радость и когда вы уже понимаете когда вы уже знаете что с вами происходит то есть какую эмоцию вы сейчас испытываете вы уже можете первое подобрать какую-то деятельность я об этом буду рассказывать в последующих видео подобрать какую-то деятельность под подходящую эмоцию и это существенно ускоряет и улучшает жизнь дальше вы можете проанализировать третий уровень понимания вы можете проанализировать что с вами происходит Почему? Какая причина этой эмоции? Ну, допустим, возможно, я вам сейчас рассказываю какую-то информацию и являюсь тем триггером, который у вас испытывает, вызывает эмоцию интерес. И дальше вы можете понимать, что с этой эмоцией. Вы что К чему эта эмоция вас приведет? Скорее всего, если я у вас вызвал интерес, то вы либо напишите какой-то комментарий «хочу еще», либо пойдете искать дальнейшую информацию. И четвертый уровень – это управление эмоциями. Вы можете находить для себя множество разных способов, о которых я буду рассказывать. В том числе многие инструменты NLP являются переключателями эмоций. Как эту эмоцию переключить. Вот, дорогие друзья, такое короткое обзорное видео, касающееся: что такое эмоции, четырех ветвей эмоционального интеллекта и нашего осознания, понимания того, что с нами происходит. Кстати, напишите в комментариях просто списком, какие эмоции вы уже знаете, какие эмоции вы в себе идентифицируете. Потому что многие люди начинают задумываться об эмоциях только когда они испытывают некую крайнюю степень этой эмоции. Ну, допустим, если брать шкалирование от 1 до 10, когда они чувствуют на 8-10, они тогда уже задумываются: а вот было бы неплохо научиться с этим справляться. А Когда человек испытывает эмоцию, ну допустим, по внутренней шкале он оценивает ее в 1, 2 или 3, он может даже э, иногда говорить, что я ничего не чувствую, я не испытываю никакой эмоции. Запомните, если мы говорим о научной концепции, то человек испытывает эмоции постоянно. Постоянно в вашем теле, в вашем э, организме присутствует какая-то эмоция. И это очень здорово, ведь на самом деле, когда вы начинаете распознавать свои эмоции, вы начинаете лучше с ними справляться. На этом у меня сегодня все. Большое спасибо за просмотр этого видео. До скорых встреч. Пока-пока.